От стук колес теряются слова, Я уезжаю, но я не прощаюсь, как это страшно, может, навсегда. Нет, я не плачу, я терпеть стараюсь, Еще приду в июльскую грозу, И на твоем окне оставлю слезы прозрачной капли. Тихо подползу, Миражным жаром нарисую грезы. Я яблоком в ладони упаду, Я августовским стану звездопадом, Под солнухом выглядывать в саду, И золотистым первым листопадом я позову гулять в осенний парк Раскрашу каждый листик желтой краской И буду их кидать под этот шаг И обнимать тебя осенней лаской Покрою землю чистым белым льном Пушистым снегом буду падать с неба под сапогами в царстве ледяном Я скрипом отзовусь лихого степа И напишу признание на окне И постучусь жестокой зимней вьюгой Явлюсь к тебе негаданно во сне Замерзшей красногрудой печугой Набухшей почкой Солнечным лучом Я буду первой мартовской капелью Кузнечиком искусным скрипачом Тревожить ночью соловиной трелью Когда начнется первая гроза Я прогреблю тебе приветом в мае И радугой осветятся глаза Багуки мехом разломает, Со временем все встанет на места, Уляжется, забудется, сотрется, И только в сердце та же теплота, И стук колес, как в песенке поется, И стук колес, как в песенке поется.